Всем добрый вечер, значит, какая ситуация? Я сюда, в эту клетку поселил из киевской генетики клубнику, вот она кушает, а то груша, груша здесь была, но они в когда их Юра с Киева привез, они в сидели, то есть они привыкшие друг до друга, и они с разница там у них была в 6 дней, что там ладно. То есть они не враждуют, не бьются, ничего, нормально. Так бывает там что-то. Ну, то есть, а так нормально. В двух одной клетке нормально им. Сегодня у нас загуляла, вчера загуляла груша. Вчера первый день, сегодня второй день. Вот груша второй день, типа как в загуле, стоит хорошо. Но у нее проблема с задними ногами. То есть она стоит, я ее пробую, придавливаю ее назад. Она сразу падает на ноги. То есть я даже не буду делать попытку покрывать ее хряком породы пьетрен своим каштаном, потому что она его не выдержит. Я на нее сажусь сверху, она сразу падает. Придавливаю так крепенько, тоже падает. Поэтому не буду ее этот раз покрывать и, грубо говоря, не буду с ней морочиться. Туда-сюда сейчас подкормлю ее немного и пойдет на мясо. Это я считаю, это выбраковка. Это не свинья. Она перед опоросом падала на ноги. Ну там лечили, кололи ее вроде бы. Успокоилась потом перед отъемом поросят. Тоже у нее с ногами проблемы с задними были. Ну на свиноматку просто-напросто просто опять... Ее сейчас как-то каким-то образом ждать месяц, дать ей, допустим, отгул. И то я не, неизвестно, может и через месяц такое будет, ну, вернее, через 20 там дней. Поэтому, ну, не стану даже думать, рисковать. Принято решение по, по груши, вот она даже еле встает, она и встать не может. По груши принято решение, однозначно ее пустим на мясо. Уже покрывать ее не буду. Пробовать, как там она сама по себе покажет, потом меня, ну, то есть, я не буду. Это все потери, сейчас жди, грубо говоря, месяц, пока ее покроешь, потом жди, выносит, не выносит поросят, то есть, это такое все. Он она подлазит, даже поесть не встает, просто передними ногами передвинулась и все. То есть, по клубнике вопросов нет, она покрыта у нас кряком. Все хорошо, то есть и сама по себе она матеренькая, шустренькая, ну и покрыта уже. Надеюсь, что все нормально, но проконтролируем потом, как будет загул. Это у нас покрыта кукла искусственно. Искусственно покрывали ее дюрком, для того, чтобы было на выходе чистый дюрок на продажу. Пока по дюркам я ничего говорить не буду, их нету в наличии, как будет, я покажу, скажу, расскажу эту я отсюда сейчас на днях наверное может завтра заберу рыжку в другой сарай заберу в другой сарай а в эту клетку, эта клетка большая посажу тех трех, где геморройный что они разрезли ему геморрой и вот посажу сюда этих трех там одна свинка и два кабанчика в эту клетку ее посажу в клетку где была груша там уже и загорода для поросят и сама клетка просторная, большая, нормальная. По этим кабанчикам все нормально. Они у меня кушают, корм у них постараюсь, чтобы был постоянно. То есть это пойдут у нас на Новый год. Вот такое решение принято по груши. И вообще для себя давным-давно принял решение. Если свиноматка, вот у меня была хорошая свиноматка, даже та же Изольда, ну, грубо говоря, одна из лучших, что мне нравилось, но падала на задние ноги. Я не мог ее не покрыть, не ни покрыть нигде ничего. То есть, и так самый самой по этой. Ну, рисковать и ждать непонятно чего, то есть, как бы особо неохота. Ну, я для себя принял решение, если малейшие проблемы есть со свиноматкой, Лучше чего-то там не ждать, не этот, просто ее убрать и завести другую, или там оставить так, как есть. То есть вот такая же самая у меня ситуация была по изольде, кто помнит, кто со старых подписчиков. Покрыть ее хряком не мог, она падала на ноги. Покрыли ее искусственно, я покрывал первый раз тогда, в первой попытки все получилось, она покрылась. С поросятами тоже еле вставала там на ноги, ну то ладно. Ну как-то как-то их выкормила, потом опять крыть, она опять падает на ноги. То есть все то же самое. И я изольду пустил на мясо и все. И забыл, как страшный сон. <coughs> Если у меня вот кукляшка, ну с ней проблем нету. Она покрыла, покрыта. А поросилась, выкормила, загуляла, как надо на седьмой день, к примеру, покрыла, и все. Проблем нету по свиноматке. Крепкая, здоровая, то есть вообще по ней вопросов нет. Так же самое вот рыжка. Покрылась, сильно шепетильно насчет поросят, чтобы не придавить, нигде ничего. Очень аккуратная. То же самое, ее покрыла и все хорошо. Не проблемная, нигде ничего. Так что даже не будем рисковать, не буду ее пускать до хряка или ее до хряка, или хряка до нее. Перевел сюда клубнику, там может что-то у них какие-то и будут, эксцессы. Ну, я думаю, страшного ничего не будет, не покусано, нигде ничего, это они уже целый день вдвоем. Я им больше насыпаю, чтобы и эта отъедалась хорошо. Она уже начала после опороса, после отъема, помните, какая худая была? Уже начала набирать вес хорошо. Ну и та тоже груша более-менее. Поэтому так. Сейчас я на данный момент <coughs> сделал тому... Ну оно, наверное, ночь уже не видно. Игмару Сделал вот сегодня отделение, побелил. Оно еще не высохло, только-только недавно, не за, повторно побелил. И сюда его посажу геморройную. Здесь у нас была клубника, пускай тут будет то, что с геморрой. геморрой залез, все вроде бы нормально. Поэтому как бы пускай будет отдельно тут. А тут у него поелка есть, корыто поставим и пускай набирает вес. А вот в эту клетку тут полы сорваны сорвала груша завтра отремонтирую полы побелю сюда запущу рыжульку загорода большая и для поросят тоже есть отделение ну а тут у нее сосед будет наш проблемный геморройный кабанчик я думаю что все с ним будет нормально если его не тревожить он никто не будет ему ничего разрезать, нормально наберет вес Нормально все с ним будет. Потому что вот целую ночь он был сам там в коридоре сидел, ну, прихожей. То есть нормально все было. Смотрю, залезла кишка назад. Он сегодня я его выпускал, бегал тут по двору. Правда, роет сильно много. Поэтому приготовил ему туда. Ну, а так вроде бы так и разберемся. Туда, сюда, в эту загороду посажу тех братьев, родных геморройного, сюда трех путсвинков. Эту рыжку туда, где завтра буду повыстелить. А малых поросят, где рыжка будет, в тот маленький, где вот этот геморройный был. Маленький сарай, опять его побелю, продезинфицирую. И будет хороший сарай чистенький, тепленький для маленьких поросят но они не, не сильно и маленькие ну пока там, а там будем уже смотреть, кого, куда, что девать то есть распределим их как-то потом этих сейчас месяц полтора тоже пойдут вот тот первый, тут уже такой хороший это чуть поменьше попозже пойдет вот, друзья, собака тоже кашу почти не ест вот варить кашу то да не то, что почти, вообще не ест он порося там все, хавай. И это же он не голодный, а все равно ест. И мое наблюдение. Вот в МВД стартового водолага, у шерсть начала блестеть. И сильно стал повышена в у него. То есть шерсть густая такая стала, ну как бы насыщенная такая шерсть. Боря тоже сильно полюбляет добавки водолага. Водолага любишь, Боря? О, сразу. Любишь водолагу? Давай пять. Давай. Боря на всех на всех видео, которые миллионники везде есть. На сколько там миллионников видео? Ну не одно, по-моему, штуки 3-4 миллионники, Вот он везде там есть. Самая известная личность на ютубе. Боря. А у него и фамилия есть. Я просто забыл в паспорте написано. Надо посмотреть фамилию. Ну вот не помню. Боря. Как фамилия-то? Боря. Борика. Боря. Фамилия фамилию скажем свою кашель не есть варенные мы ему почти уже не варим так вот или гусиные головы, куриные головы, или вот там даю но ну, оно тут стоит он забегает в основном тяпает а тут я мешаю с предстартом у ну, я уже накрываю крышкой тут грановый предстартовый старт поросятам я накрываю чтобы он не, не ел потому что хавает Ого, и так само тут, а дед, тут шел у меня, то я накрываю, а такое там, тоже пускай есть. а то он мне сколько поест, все в слюнях, мокрой, поэтому, ну-ка ты жужжешь, водовага, да, тоже водолага, да? Водолага Борис? Тоже водовага, да? Водовага, Борис.